мы всех приветствуем вас ген приветствую всем привет здравствуй сергей вас ген, у тебя новая тема тема ответы конкретно на вопросы да и ты кое-что там приготовил впоследствии этого да ну давай начнем тогда да да мы обсудим то что люди пишут какие люди пишут вообще о комментариях и, и в конце поставим эксперимент со с Святым Духом, есть ли он у свидетелей Иеговы, uh -huh. есть если есть, насколько он действующий, да? И как он их защищает. Uh, ну, сначала uh -huh. я хочу сказать, что вот это время, что я общаюсь uh, в телеграм-канале, что я вот смотрю интервью на читаю комментарии у uh -huh. тебя на uh -huh. канале. Я понял так, ну для меня как бы люди, которые вышли из организации, разделились как будто на две, на две группы. Это первая группа, которая осталась верующим, верующими, и вторая группа, это люди, которые перестали верить в Бога, ну или угу. они так решили, или им так кажется, или у, угу. у них эмоциональное состояние сейчас такое, да? Есть еще третья группа, я к ней так. отношусь. Меня шуте, шуте называют, атеисты называют верующим, а верующие а -а -а. называют атеистом. То есть, какая-то очень странная а -а -а. фишка получается. Гибрид. Гибрид. Вот такая штука. Ну, ну, а -а -а. давай. Да, вот есть такие, которые по-разному еще и называют. Да, да, да. Да, я хочу сказать, что мне очень приятно. Очень легко стало от того, что появились новые знакомые, люди стали писать. Я хочу сказать вот братьям сестрам, которые сейчас собрание еще ходят, посещают, но смотрят это видео. Вот, оказалось, что отступники очень добродушные люди, и я скажу гостеприимные, uh -huh. потому что ну, по доброму приняли, стали писать, спрашивать, кто-то начал советовать что-то, ну что как легче перенести да, вот это состояние или к чему, к чему можно стремиться потом. То есть помогают, поэтому понятие «отступники» как «враг народа» оно сильно искажено у свидетелей Иеговы. И можно менять свое мышление на эту тему, если вы сейчас смотрите. Вот. И, возможно, вот то, что я говорю, многим, многие думают, верующие, неверующие. Вот некоторые начали меня приглашать какие-то дебаты yeah. или как, uh -huh. я не знаю как сказать, обсуждения. Я просто хочу сказать, что, ну вот я эмоциями делюсь, чтобы было понятно людей, которые выходят из организации, да, может быть, что в данный момент вот как-то не хочется вот этого делать, как сказать, не хочется спорить, кому-то что-то доказывать, там, вот чтобы, знаешь, вот как говорят, в споре рождается истина. Да? Вот этим не хочется заниматься сейчас. Mm -hmm. Я хочу, например, спокойно для себя, без каких бы правил, без какого-то контроля, без какой-то ответственности перед кем-то, просто изучать эти вопросы и понять для себя и для своей семьи. Вот. Но я не хочу с кем-то спорить или кому-то что-то доказывать. Мне очень приятно, когда кто-то пишет, вот мои контакты есть в ссылках под моим первым роликом люди если пишут хотят пообщаться спросить есть ли общие знакомые вот очень приятно я с удовольствием общаюсь и если кому-то нужна помощь может эмоционально просто их выслушать да. да то есть я так понимаю что у тебя подход такой что истина ну как людям кажется что истина она спасает жизни я так тоже думаю что вот эти все от того как ты понимаешь ну какие-то вот духовные, так сказать, вопросы. То от этого не зависит э, там какое-то спасение. Ты тоже так думаешь, да? Да. да поэтому, согласен. поэтому тебя нет смысла что-то там кому-то доказывать. Ну ты веришь, да. так и веришь. Да. да. Да. Я согласен, потому что изучая Библию, понимаешь что спасение, если оно и будет, угу. оно не заслуженное сто процентов. Его невозможно заслужить. Что да. бы ты ни делал, как бы ты ни верил. И потому что есть примеры, когда незаслуженные люди получали это спасение, то есть люди за которых просто Бог решил, что он должен быть спасен uh -huh. и все. Изучаю. Uh -huh. Я сейчас для себя допустил все варианты истины, все, то есть Иисус Бог, Иисус, я не знаю, не Бог Сына Бога. Или он вообще пророк просто, или вообще Иисуса не существовало. Ну, я на примере Иисуса да, говорю, да? Да, я понял. И, и все остальные учения также. И я для себя э, ставлю галочку перед теми учениями, которые... Вот это не подтвердилось, вычеркиваем. Следующее, не подтвердилось, вычеркиваем. То есть, как бы я для себя сейчас разрешил все... И убираю ненужное. Да. Вот. Метод исключения. Я тоже такой подход использую, использую сейчас и с самого начала после выхода начал использовать. Да. И это очень удобно, потому что uh -huh. э, нет ограничений. Да. И для меня не вот человек, который со мной общается, он верит в Бога, не верит, он верит в библия вдохновлена или нет. Например, на канале вот Телеграм э, сделали опрос. И там большинство не верят, что Библия вдохновлена Богом, да? А меньшинство верит. Кто-то верит, что она частично вдохновлена. Вот. Это, ну, для меня сейчас это не важно. Потому что я вот все допустил, и методом исключения, как ты сказал, сейчас убираю лишнее. Uh -huh. Вот. А о моих верованиях, то есть люди, которые мне пишут, чтобы они понимали, потому что многие спрашивают, веришь ты в Бога, не веришь, там остался ты отцу иегове верным или нет там ну, вот такие моменты спрашивают я хочу коротко сказать о том чё, во что я сейчас верю чтобы людям было понятно общаться со мной или нет ну, может им не нравится такой человек до да, у которого такие убеждения uh -huh. а Например, и, и это на данный момент то есть на сегодняшнее число да. 28 0 5 видео выйдет позже возможно что-то поменяется да ну кто и ты же методом исключения правильно то есть пока вот твоя позиция да да я не хочу сказать вот как верный раб говорит да вот то так и все а потом меняет и оказывается и говорит все то вам приснилось Плюс. да да не было такого не да. Было. да я хочу просто сказать что вот на данный момент я считаю вот так и я этому что-то нашел какие-то mm -hmm. подтверждения и mm -hmm. дальше тоже как бы ищу например относительно Библии вдохновлена ли она Богом нет не вся потому что даже если взять перевод Нового мира просто откройте греческие писания и вы увидите черточки вместо библейского стиха просто черточка стоит и звездочка там объяснение что в некоторых древних свитках данного стиха нет и они его просто убрали Иоанна 8 глава кажется там открываешь да. и там написано длинное окончание короткое окончание да, там история где подошла блудница Иисусу подвели и сказали, что с ней делать, Он сказал, кто без греха, бросите в нее камень, то есть там сноска, и говорится, что в древних рукописях этот отрывок в одном есть, в другом нету, и верно, раб его поставил на ну, таким мелким шрифтом и со звездочкой, угу. то же самое есть в Луки, ну и так далее, Но есть видно, что кто-то дописывал что-то, или кто-то что-то удалял оттуда из Библии, да, и это, естественно, вызывает сомнения. То есть э, третьего не дано варианта. Либо эта концовка дописана в Иоанна, да, например, либо ее кто-то удалил. Вот, одно из двух. Но в любом случае, то есть это вмешательство в Слово Бога, получается, Бог не сохранил его цел целостность. И сейчас сто процентов доверять... Э Этому руководству тоже было бы глупо. Да, которая через 15 лет можно звездочек таких наставить в 99%. Да. Представь, да, да если так новое, да. и. Они раскопают что-нибудь новое, и все. И да. все. Например, вот книга Откровения. Есть такая книга у свидетелей Иеговы. Называется Все Писание вдохновлено. Да, и полезно, по-моему. Синяя такая толстая у -у -у. книга. Там обсуждаются библейские книги, какая из них, почему посчитали каноничную, какую не посчитали. Вот. По книгу Откровения там не говорится, там не обсуждается, как ее включили в канон. Но в самой этой книге объясняется, как верный раб решает, да, что канонично, а что не для них. И там говорится, что чтобы книгу считать, посчитать каноничной либо вдохновленной Богом, да, необходимо, чтобы ее содержание соответствовала общей теме библии mm -hmm. то есть для них этого достаточно но я прочитал во многих источниках как книгу откровения включали в канон потому что изначально в четвертом веке ее не включили когда собирали библию там православные католики да это делали в дальнейшем ее включили Потом опять убрали и эти не, не то, ну, точно не скажу, но где-то в X веке, по-моему, ее уже mm -hmm. окончательно включили и она так и осталась. Yeah. Почему ее добавляли в Библию? Потому что религиозные отцы христиане mm -hmm. считали, что важно, чтобы об этой книге кто-то упоминал. И они нашли рукописи такие, как Иероним там, ну там много список большой этих отцов церквей которые упоминали в своих письмах, что Иоанн это богослов Иоанн, что это книга его Апокалипсис и что надо ее включать в канон. Uh -huh. То есть основываясь только на этом, ее добавили. Uh -huh. Ну что, просто какие-то священники сказали, что надо. Ты знаешь, что ты еще может быть обратный процесс, ну рассматривать еще, если с другой стороны, что вся Библия неверная, а Откровение верное, можно и так рассматривать. Да? Да. То есть да. вообще по-разному. Поэтому я тоже говорю, что изучать-то можно все И ну, да. абсолютно. Не обязательно Библия. Там куча ж, другой литературы. Историческая есть. Да. Да, то есть, тот как раз ты говорил, что не подходит для ну такого пытливого ума. Вот такая группа в Фейсбуке, которая должна по факту признавать ограничения. Клетку, библейскую клетку она должна признать. Смотри, что у меня есть. А! Семьдесят девятый год. Вот, вот, это их не, наверное, да? Да, на, на английском языке. Семьдесят пятый год. Жалко О, сейчас он. Ой. И вот еще одна семьдесят девятый. Я хочу сделать обзор интересные вещи, хотя на английском придется переводчик задействовать. Но очень интересные вещи пишут. Это очень интересно, да. Я думаю, это чисто отступническая публикации. Да, уже да. Это очень интересно будет этот обзор. Я вот, например, с удовольствием посмотрю. То есть вот сам, сам мой подход к слову Бога, он изначально я ставлю под сомнение, потому что когда мы в школе в Армении изучали историю, то значит в истории был один момент – это четвертый век, когда все христианские не конфессии, а страны, государства, царства. То есть они решили собраться и принять какое-то общее понятие о божестве Христа, Бога, Троицы, ну, общее какие-то иметь основатель... ну, основание, да, фундамент. Но это, ну, это были православные и католики в основном, uh -huh. да. И это собрание было в IV веке. А с армянской стороны представителей не было, потому что в этот момент в Армении шла война и не смогли присутствовать на этом собрании. Но тогда не было ни католиков, ни православных, то есть просто были христиане. И значит, во время этого собрания они, у них разделились мнения обучения, и тогда они разделились на католиков и православных. Армении не присутствовали на этом собрании, поэтому сейчас армянская церковь восточная, она не относится ни к католикам, ни к православным. Она называется Григорианская апостольская церковь. Uh -huh. Ну, как бы они остались сами по себе, можно сказать. Uh -huh. вот. И это происходит в IV веке, да, это 300 лет после смерти учеников Иисуса. И вот, значит, начиная с этого собрания, они начали собирать Библию, то есть полное Писание. Кто начал собирать? Братья, сестры, вот свидетели и Иеговы. Вдумайтесь в это. Ложные религиозные руководители, ложное христианство начали собирать и решать, какая книга вдохновлена Богом, а какая нет. То есть мы когда читаем Библию или на собрании слушаем, мы думаем, это делали там апостолы там, или Павел делал, да? или там иисус решал какие книги библии будут а какие нет это решали ложные религиозные руководители всю жизнь всю историю так было ну да, и... и с целью власти контроля над людьми вот то есть им было, что им было выгодно, они то вложили туда. То, что не было выгодно или ну, не было необходимо, они туда не поставили. Книги Маковеев, и там их нет. Книга Еноха, там их нет. Ну, таких много есть, ну, как сказать, древних писаний, которые они посчитали, что ну, не нужно туда включать. Но это они посчитали. Э, можно ли сказать, что у них был Святой Дух Иеговы, когда они это решали? Может ли Святой Дух Иеговы руководствовать ложное христианство? Если вы ответите «да» для себя, тогда, можете сейчас у них Святой Дух и Иеговы, а если вы ответите «нет», тогда нет основания доверять этому сборнику, который они собрали на сто процентов. Вот знаешь, ну, ты... когда я такие вещи говорю Мне говорят, ты разрушаешь веру Ты знаешь, сейчас тебе то же самое скажут Хорошо Вот интересный момент, да? То есть тут надо человеку опора Ты сейчас выбил опору Человеку, скажи, есть заменитель Опоры вообще, на что опираясь, Ну, ты опираешься да, я, я отвечу, как будто Вот только что написали этот комментарий Как ты сказал да, да, да, да. Я ломаю, Это я написал, да. считай, что я написал Разрушаешь веру У тебя это хорошо получается Мне так просто писали У тебя хорошо получается разрушать веру Да, я разрушаю веру верного раба И я разрушаю веру в религию Моя цель в этом Я хочу, чтобы у людей была Свобода поклонения Богу Опора это совесть. Она всегда покажет, то есть куда тебе двигаться, где ты оступаешься, где нет. Значит, если ты читаешь, изучаешь, размышляешь, твоя совесть воспитывается в любом случае по Библии и по тому, что ты там читаешь. Но читать слепо, просто и думать, что. Ну, раз все так делают, и я так буду делать. Это не вера. Не думайте, что Сергей вам разрушает веру, или я вам разрушаю веру. Во-первых, крепкую веру ни один отступник не разрушит, что бы он ни говорил. Но то, что у вас разрушается, это не вера. Это, как сказать, это вот пелена с глаз просто mm -hmm. сходит. То есть ты э, э, лечишь катаракту, я понял. Духовная катаракта. Четко. Да, да, ты знаешь, я... а мог бы ты привести вот еще, в пример, можно ли, как ты считаешь, привести пример то, что Иисус Христос, если люди его считают там, Иисусом, ну, как Сына Бога, как Бога или как пророка почему он тогда ничего не написал? Может быть, в этом-то и есть э, понимание того, что в букве может быть и, и ложь какая-то. Может же быть такое. Да. Да, я скажу, что Иисус, я это тоже размышлял об этом, он не заповедовал своим последователям, как сказать, записать свои слова, да, он даже этого не говорил, mm -hmm. что вот составьте книги, чтобы люди читали. Вообще я издавна, как сказать, с молодости, с большим уважением отношусь к тому, что рассказывают старики. Вот, если слушать стариков, старших людей, то можно очень многому научиться. Даже в проповеди, когда проповедовали ну, пожилым людям э, и они начинали что-то говорить свое, то я, ну, я затыкался просто и внимательно слушал. Потому что есть такое понятие, как предание, да, говорится, то есть это то, что передается из уст в уста. Вот. В них хранятся очень глубокие, как сказать, мысли. В них может храниться наша история. Правда, истина может храниться именно в этом. И обязательно нужно сравнивать их с тем, что написано. Uh -huh. То, что написано, это тоже предание. То есть, опять же, писать. Кстати, же... да, только написано теми, кого ты не знаешь, и ты не уверен в их мотивах. Вот что интересно. А когда личный uh -huh. контакт, там совсем другое. Ты же знаешь человека, ты с ним общаешься. Ты можешь переспросить, правильно ли ты понял. А как ты бумажку переспросишь? никак и причем вот смотри братья и сестры многие думают что э, иоанн писал до да, евангелие или Иоанн писал откровение там павел писал письма нет братья и сестры изучите этот вопрос подробнее вы узнаете что нет ни одного оригинала с первого века не сохранилось ни одного свитка которого касалась рука павла или там рука иоанна это все либо с ну, собраны со слов чьих-то написано Либо переписано, тоже не знают Потому что самые древние свитки Они 3-4 век до, ну нашей эры Это уже 300 лет прошло После того, как умер ученик, апостол Иисус То есть их уже не было, когда это все писалось Поэтому я не, я не подрываю авторитет Библии Я хочу относиться к ней как к слову Бога Или руководству но я не, не могу доверять на сто процентов тому э, что мне сказали вот вот это знаешь вот эту книгу написали кто писал знаешь но ну, мы тоже не знаем но он говорит что это слова Иоанна да, вот такая написали, Библия да. у нас. даже евангелие от Иоанна это же коллективный труд уже ученые масса вот. исследований провели это ни одного человека то есть точно не того Иоанна не ученика. А просто со да и так много варнава писал евреям послание никакой не павел и там куча куча ну, всего-то павел 7 писем написал а в том ли они оригинале и контексте дошли до нас это тоже вопрос да. не, не 14 как они в новом завете то не павел писал остальные ну вот понимали что то есть если верить стопроцентно да Должны быть факты, что этот свиток, с которого переводили на русский язык, да, этот свиток именно датирован первым веком, именно 65-м годом нашей эры, когда жил Павел. Вот, тогда я процентов на 99 mm -hmm. поверю, что да, это рукопись Павла. Mm -hmm. Но те свитки, с которых это все переводится, они датированы, ну, самые поздние, вот я читал, сколько я нашел, самые поздние, это 3-4 век то есть прошло 300 лет после того как павел умер кто-то сел написал и сказал что это письмо павла и вот сегодня миллиард людей или полтора миллиарда в это верят да ты знаешь уместно будет сказать еще тем кто свято поклоняются книжке, то есть библии можно сказать что они поклонники тех людей которые написали те письма Потому что ну, они поклоняются букве, не, не пытаются разумом а, вникнуть в, и, и подумать, хотя бы под сомнение, да, ту или иную мысль, а, ну, придать какому-то сомнению какую-то мысль, если не согласны, если она противоречива, явно противоречивая. Да, и даже, и даже эти люди не, они не поклонники того, кто написал. Это можно приписать к верному рабу, uh -huh. ну, да. а братья и сестры они поклонники уже верного раба, то есть это уже вторая ступень, через-через, uh -huh. понимаешь? То есть верный раб вслепую доверяет тому, ну или хочет доверять тому, кто это написал, а мы уже слепую доверяем верному рабу, потому что он доверяет тому. То есть, ну, представь, это уже испорченный телефон. Да, да? Точно вот напрямую как бы, а возьмите напрямую просто почитайте кто собирал эти сборники, этот книг 66 какую книгу включали исключали включали исключали почему они так делали кто вообще эти люди какие у них были к примеру человек э, группа людей которая решила что э, книга римлянам она подходит к библии и она вдохновлена богом эти люди верили в троицу они верили в бессмертие души, они верили в мучения в аду, в небесный рай. Эти люди поклонялись кресту. Вот свидетели Иеговы для вас, говорю, Вот откройте, почитайте, узнайте. Да. И как можно на сто процентов доверять? вот. И еще, очень многие рассказы библейские, они пересекаются с легендами других народов. И даже жизнь Иисуса пересекается с мифами и легендами других народов, разных народов с разных точек земли. То есть, то, что записано в Библии, возможно, это правда, но это не стопроцентная правда именно в том виде, в котором она существовала. Потому что есть более древние источники, которые описывают подобные же истории, которые записаны в Библии. Mm -hmm. Это говорит о том, что Библия это просто более современный труд. Как вот труды Павла, Павлова, да, вот это я говорил про него в первом интервью, uh -huh. профессор психологии, профессор, да, помню. Вот, я поискал в интернете его труды, и у него есть, значит, издание советских времен. Есть издание вот 2014 года, 2010 года, хотя он умер 80-й. Ну, то есть то, что он тогда писал, сейчас пересмотрели, uh -huh. переиздали, как-то обновили. Вот. Возможно, Библия – это такой же пересмотренный труд то есть тех историй, которые были за много до того, как ее писали. И просто собрали легенды отсюда, оттуда, и что-то сделали, какой-то сборник. Тоже может быть. Угу. Но это не отменяет веру в Творца, веру в Создателя и того, кто нас создал, поддерживать нашу жизнь, и что жизнь не появилась сама по себе. Да, просто воспринимает неправильно. Подрыв э, веры э, в Библию – Люди расценивают как подрыв в веру там, ну, в что-то непознанное, да, в Творца, и да. то есть это не то, это не так. Это не так, это вот ты четко сказал, для людей вера в Бога, она одинакова, как верить рабу или верить Библии, то есть для них это одинаково, но для свидетелей игол это верный раб вывел на такой уровень, понимаешь? Угу. Это он им вбил, что если вы мне не доверяете, значит вы не угодно Богу. Если вы Библии не доверяете, значит вы не угодно Богу. То есть это вот. Вот смотри, говорят, армянский народ первый принял официально э, как, э, христианство, да, как государственную религию. Я просто из-за того, что там окончил школу, я могу какие-то вещи говорить именно об этом народе. Не потому что я армянин, сейчас mm -hmm. хвалю свой народ. Вот. И они приняли христианство есть даже армянская версия библии ну грубо я так говорю да древнее писание 5 века которое армянский священник писатель в общем, написал как бы со своей со своего mm -hmm. понимания и вот этот народ который так давно уже верит в христианство все написали свои свитки даже переводного мира переводился там частично из армянских переводов э, древних и вот в э, 2006 году выпускают библию армянскую, в которой 77 книг. То есть католикос армян, он решил, что надо добавить еще 11, потому что ну, те тоже вдохновлены Богом. Mm -hmm. И вот есть официальная библия армянская, 66 книг, есть официально 77 книг. Ну вот то же самое и происходило в IV веке. Почему мы доверяем тем священникам, которые в IV веке сделали 66 книг, а, например, этому священнику, который там... 14 лет назад сделал 77 книг. Мы не доверяем. Да, такой, же, такой же руководитель религиозный. Да. Кстати, хороший вот этот пример для тех, кто думает, что это проведение Бога составить вот количество этих книг ввести. Да. А да. это чье проведение тогда? Вот, подумайте, да, официальная Библия стала, получается, на 11 книг больше. Вот. И вот из этого же списка э, те же учения, вот, э, с которыми я не согласен и я этому нашел подтверждение в греческих писаниях нет тетраграмматона, его вставили свидетели Иеговы. В э, той же армянской Библии э, значит, имя Иегова в еврейских писаниях упоминается, вот тетраграмматон стоит, да. но по-армянски там написано «Егова» 3600 раз, это в том переводе, где 66 книг. Угу. А в греческих писаниях ни разу угу. это тоже о чем-то говорит то есть это не синодальный период который везде скрыли имя иеговы и все да только в сносках поставили это перевод где 3600 раз поставили имя бога а в греческих писаниях ни разу потому что его там не было его там нет это добавили свидетели иеговы Я в прошлом ролике уже говорил об этом иисус бог или божество да, много доказательств Библии того, как э, в адрес Иисуса говорится именно это слово «Бог». Mm -hmm. Жизнь после смерти. Есть места Писания, где они, ну как сказать, в открытую об этом говорят, что после смерти жизнь есть. Вот это понятие как душа, оно уже как э, mm -hmm. мурашки вызывает у свидетелей Еговы, неприязнь такой, да, вот я говоришь душа, там, бессмертная душа, это уже что-то такое спиритическое, там, mm -hmm. не знаю, страшное. Но Библия об этом говорит, братья и сестры, подумайте, почитайте Библию. Библия об этом говорит, что жизнь не заканчивается на том, что вот умер человек и все. Даже примеры Иисуса, Лазарь и вот богач, он приводил. Здесь два варианта, да? Либо это, этот отрывок дописали тоже религиозные руководители, Которым выгодно uh -huh. учение об Аде и небесах. Либо это так и есть. Если это так и есть, значит душа бессмертна. А если это дописано, значит Библии нельзя доверять. Вот выбирайте. Да, возможно, ты знаешь, в расчет души идут вот такие жаркие споры, как я, ну, понимаю. Даже вот согласно Библии, то душа – это не какая-то бессмертная субстанция, которая отдельно существует. И это не есть само тело. То есть душа – это, грубо говоря, как флешка, как память. Вернее, даже не флешка. То есть это сама память и есть. Ну, То есть тут, если вот поразмышлять с помощью Библии и других апокрифа некоторых, где более так подробно об этом пишется, то невозможно, если ты, но ну, веришь тому, что говорил Иисус там и то, что ученики его говорили, но ну, то явно, ну, невозможно от этого отказаться, как ты говоришь. тогда действительно да. нужно отказаться вообще от всего, что там написано. да, тогда нужно сказать, что Библия врет, да. и и душа душа умирает и все и с концами. Вот, дальше, ну вот эти моменты уже я говорил тоже об этих, что вечерю должны были отмечать помазанники не только раз в год, а чаще, Это, то есть ученики Христа, да? А символы должны были есть и пить все, если читать книгу Коринфянам, как Павел об этом пишет, то должны были есть все Дело проповеди закончилось в первом веке вот многие свидетели губы гордятся тем что вот мы истинная религия потому что только мы проповедуем Вот мне старейшины тоже говорили братья и сестры вы читали в библии когда иисус говорил когда закончится проповедь он сказал когда евангелие это да благая весть будет распространена по всей земле тогда что конец конец а теперь вспоминайте слова Павла, который сказал, что эта благая весть была распространена и проповедана где? По всей вселенной. Он пять Все. или шесть раз сказал это в разных местах. Все. До края земли, по всей земле, по всей вселенной, то есть конец. Закончилось это дело. То, что говорил Иисус, не касается нас сегодня. Дело проповеди нас сегодня не касается, потому что была цель... Она была достигнута. Как вы думаете, конец пришел... Иисус сказал тогда, когда Он вот эти все признаки говорил и сказал, тогда Он придет, будут в поле двое, одного заберет, другого оставит. Да? Там, будут на крыше двое, одного заберет, другого оставит. То есть Иисус придет и заберет своих верных учеников. Он пришел и забрал. Потому что был конец, завершилось все. То есть... Библия для меня в данный момент ⁇ это книга, если даже все, что в ней написано, это правда и это от Бога, все это уже закончилось. Это вдохновленная Богом книга, которая для нас ⁇ это уже история. Может сложно это понять, я не знаю, mm -hmm. но я как-то постараюсь вот так объяснить. То есть в первом веке все закончилось. И это объясняет, почему сегодня верный раб не получает руководство свыше. Почему ученики Иисуса не могут лечить, не могут говорить на языках? Почему чудес сегодня не происходит? Объяснение тому это, что оно все уже закончилось и их забрали. И сейчас вопрос такой, кто мы и в какое время мы живем, в каком промежутке? Мы потомки чьи? И что нас ожидает? И Если убрать книгу Откровения, да, вот которой, как я уже сказал, доверять на 100% тоже нельзя, то в Библии про будущее, про нас, можно сказать, вообще не написано даже, потому что у Библии была цель, были пророчества, они сбылись, как верно раб говорит, первое исполнение пророчества, да, и есть второе исполнение пророчества. Вот первое исполнение пророчества сбылось и завершилось, а второе должно быть или нет, это уже вопрос. То, что это верно раб придумал, что у одного угу. пророчества есть три или четыре исполнения, ну да. это еще не говорит о том, что это правда как и пересекающиеся поколения, то же самое да да Так они его без конца будут тянуть потому что все что говорил иисус про поколение уже сбылось завершилось. но то есть вот представь себе первый век да? ученики они проповедовали дело закончилось иисус их забрал и тишина и как в фильме говорится да, и только мертвые с косами угу. стоят и, и понимают остальные, да, что все, они пролетели, они не поверили и они остались. И, возможно, дальше религия христианская была создана с целью управления людьми просто, потому что они видели, что толпой управлять удобно, что это хороший инструмент, mm -hmm. взяли библию, что-то добавили туда, сделали ближе к, как бы, к власти, которая тогда существовала. И стали управлять людьми и до сих пор раскручивает этот бренд просто библия угу. и христианство только для того чтобы управлять людьми в какой-то момент э, не все люди стали подчиняться а придумали новый бренд да? к примеру там этот э, мусульмане там, придумали мухаммеда и еще новую то есть для тех кому не нравится это вот есть другой вариант можете вот там да. протестанизм католики организовали да, так же да, самое. Вот сами вот же одобрили. Один. Люди же, да, есть люди, которые понимают, что не то, и они придумают вот еще одну, еще одну, еще одну ветку, и сейчас такой выбор, что, ну, тебе это не нравится, иди туда, главное, чтобы ты склонил голову, вот цель. Да. Поэтому вот для меня лично Библия – это завершенный проект. Может быть, читая ее, изучая свитки, древние писания, легенды, может быть, я сам пойму для чего вообще я здесь, для чего Создатель меня еще держит на Земле, зачем Земля вообще нужна, что ждет в будущем, может быть, я для себя это определю, а может и нет, я не знаю, но вот этот путь у меня сейчас. Вот, в общем, вот я так описал себя, если дальше кому-то интересно со мной общаться после того, что я сказал, и после того как я вижу эту ситуацию сейчас на данный момент но все что я говорю как бы это все то что я искал находил читал изучал не в отступнических литературах а это чисто вот исторические данные какие-то раскопки какие-то информационные сайты плюс писание само писание да. тоже а, если позволишь я прокомментирую то что ты говорил что uh -huh. я вот заметил, именно положительного, причем очень положительное, несмотря на то, что сейчас у тебя не ну, появилось больше вопросов чем ответов ну, в вопросах бытия я имею ввиду да то есть ты методом исключения многие вещи вычеркнул поскольку разобрался и как кажется верующим да, в основном людям которые верят там в бога что вроде то снова если не библия то что будущее если как будто не обозначены то что и тем не менее ты без страха это сделал. Да? То, то есть хотелось бы тоже зрителям пожелать, что отметайте то, что вам ну, видно, уже вы поняли, что это ну, неверные какие-то вещи. Зачем их культивировать, их окучивать эти? да? То есть то, что хлипкое, почему да. бояться? Да? Веру там, на нашу разрушает кто-то. Ну а зачем вы культивируете то, что через месяц оно еще больше? Оно еще хлипкое, старую мазанную хату, да, <с> дом этот дерев <с> деревенский, зачем вы его латаете? То есть возможности -то есть в поисках, правильно? Ты же не остановился, да, то есть ты, у тебя есть вопросы. Просто на этом этапе ты пока их не получил, зато ты знаешь, где, где не нужно искать, где не, не, не да. строить свои, там, свое будущее, правильно? В какой системе. Вот да. мне кажется, что это очень важно. Именно вот использовать такой подход бесстрашие вот именно. Бесстрашие, потому что какой смысл бояться того, что не будет? Да? Вот, похоже, вот многие верующие они слишком уж озадачены вот этой проблемой и боятся что-то ну, вычеркнуть, поскольку ну, уже не, нет никаких оснований в это верить. Но они почему-то как, как наседка какая-то над тухлым яйцом сидит и все, и высиживает его. Это, это сложное, как устройство наше, мозг, которым мы долгое время управляли, и если это отключается, это страшно. Только поэтому они тянутся обратно к этому же. То есть многим хочется, чтобы было собрание, чтобы было вот это. Вот чтобы кто-то им говорил, как жить. Потому что так легче, и они так привыкли уже. Вот кто-то тебе чтобы говорил, как надо. Вот. И они все равно придут к этому же. Вот какие бы группы не собирались, людей, которые. Идут по тому же шаблону, как и протестанты, да. В итоге опять станут какой-то религиозной группой и со своими канонами, и со своими э, требованиями. И, и опять будут те же собеседования, те же исключения. Это все тот, тот же путь. Да. Нужна Но... свобода. Путь порабощения. Вот... Почему-то вот верующие, да, как-то. Не помнят слова, то, что у тебя в прошлом видео было Я на 8.32. В упор не видят, что истина освободит. Да. Да. Вроде бы читают, но сами же закабалены просто. У них кандалы везде, даже язык и тот в кандалах. Тут крючком зацепили, там за шкуру, там везде зацепленные люди со всех сторон. Не освобождены ни грамма. Да, это жалко. Ну, мне жалко, потому что вот, даже выходят из организации люди, и все равно, как будто они в ней остались. И, то есть, да, они отказались чисто от девяти стариков, и все, но сама идея в них осталась. И я еще хочу сказать, что многих слово «свобода» может пугать. Да? Вот мне писали, что я вот сколько знаю отступников вокруг нас, все они там в разгул подались, там у кого-то наркотики, у кого-то алкоголь, у кто-то безравственность, да, может быть. Есть такое понятие, человек верующий и неверующий. Вот. Имеется в виду существование Творца, вот, какой-то личности угу. высшего разума, угу. который ну, над нами. Да, который Если выше ты... человека, да. То есть, что да. Бог это или там высшая сила, это не тот вопрос, да? Я понял. Да, да. Вот. Если в моем понятии, да, вот я человек верующий, то есть есть какие-то вещи, которые определенные, мне даже совесть моя не позволяет делать, да. И я вот с Библией согласен, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, это делать неправильно, потому что, во-первых, вредит тебе, вредит во-вторых, во твоей семье, в-третьих, вредит окружающим, и в-четвертых, это может испортить твои взаимоотношения вот с этим высшим разумом, который, ну, вокруг смотришь, видно, что жизнь, она создана для доброты, для любви, для счастья. Жизнь не создана для разврата, насилия и ну, противного этого да, всего. Но то, что свидетели Иеговы бывшие выходят и как-то они впадают в этот разврат, во-первых, стресс от всего этого, что столько лет их обманывали, да? во-вторых, неграмотность. То есть то, что их ничему не учили, каждый год только повторяли одни и те же ложные учения и как бы uh -huh. ну, не обучали людей. И они не, не грамотны, можно сказать, в духовных вопросах. И они, в-третьих, сжатой, как часто в очень публичных речах приводят угу, пример, с ружиной сжатой. Да. Если ее передержать, она больше не разгибается. И если, если не передержать, но ее резко отпустить, то она вылетает так, что ты ее и поймать не сможешь, и найти не сможешь. Вот некоторые святые львы, они вылетели вот так. И вылетели, и все. И вот они впали в разврат и разгульную жизнь. Да. А некоторые, которые, которых передержали... Вот они выходят, но все равно остаются такими же имуалинами. Этого... Угу. Да, да, да. Так в целом-то мы видим, что проблема не э, вообще как раз в этом культе, где они находились. Это культ такими людьми их сделал. Во-первых, он не учил правильной жизни, а учил лишь подчинению. Согласен, не согласен, никто тебя не спрашивает. Важно, чтобы ты исполнителем был. Да, да. а кого-то и покалечили. То есть, ну реально... Пример говорит, что вот человек перестал быть свидетелями, пустился во все тяжкие, так это говорит как раз в плохую сторону о вашей религии, а не об этом человеке. Это то, чему вы его учили все это время. Получается так. Да, то есть такое качественное обучение, что человек да. после этого потерял веру в, веру в Бога и стал кришником да. каким Почему-то, когда кто-то учился в университете, как бы он его не закончил, у него знания хоть остаются, да, и он не mm -hmm. перестает верить в физику, да, например, если он был фи физикой, обучался. Да. да. Хоть, Знаешь, он вот и, это... хоть он и ушел и не связал свою с физикой жизни. А тут же да. все видно, процесс. Процесс был запущен морального разрушения прямо человеку. Адепта, находящегося в религии У свидетелей гу Он просто был запущен, да, потом, как ты говоришь Пружина mm -hmm. сработала да. И вот пример ты четко привел Человека с высшим образованием Когда в Карабахе шла война В Армении была тяжелая ситуация Потому что армяне воевали там И многие люди У которых было высшее образование У них не оказалось работы вообще И они вынуждены просто ну, Делали огород ухаживали, да, вот, выращивали, чтобы просто жить. И вот у нас во дворах мы сняли, разобрали все вот эти детские горки, там какие-то лесенки, и на их месте везде были огороды. И за домами, то есть везде были огороды, даже многоэтажки, двор был огородом. И, и эти люди, несмотря на то, что они с лопатой копают огород, они все равно оставались умными, культурными uh -huh. людьми и, как ты говоришь, вот, профессионалами своей области. Даже uh -huh. если они не работали в этом направлении, да, вот вынуждены. А вот получается, то, кого выпускает организация «Свидетели Иеговы», вот, уже говорит само за себя. Да. за себя. Это уровень подготовки этого института божественности в организации «Свидетели Иеговы». Они а. сами же наблюдают плод своего труда. Да, уровень очень низкий, поэтому выходя отступник, он может легко впасть вообще в разгульную жизнь и даже не задумываться, кто такой создатель, есть он и нужен ли вообще он ему. Mm -hmm. Вот и все. Это только воспитание организации. И, и про организацию вот как раз сегодня у нас эксперимент. Значит, братья и сестры, вот, мы служим в собраниях и... Мы уверены, что у верного раба есть Святой Дух, что братья-старейшины назначаются Святым Духом, Филиали, так уж тем более, да, они выбираются Святым Духом, и Святой Дух нас защищает и оберегает в любой ситуации. Если помните, я вам рассказывал, что у старейшин, у собраний есть такое, как облако, да, где хранятся все документы собрания. Uh -huh. Я вам хочу показать. Сейчас видно? Да, красиво все. Вот, sharefile называется, да? Вот смотрите ссылку. Uh -huh. Watchtower.sharefile.com Это адрес, вот купленный сервер, да, под облако. Я его тоже покупал как-то отдельно там для, тест для тестирования. Вот смотрите, мой логин, мой пароль. Заходим. Вот на данный момент сейчас именно конкретно идет использование. Пытание Духа Святого. Защитит он вас или нет? Смотрите, я не старейшина, я не служебный помощник. Я не, не в собрании, да? Смотрим, что нам откроется на этой странице. У меня интернет чуть медленный. Ничего. Подым. Мы кайфуем. Придется подождать действие Святого Духа. Итак, да. номер собрания 8565, название Кисловодск восточное документы, бланки, территория карты. Братья и сестры, если я открою сейчас вот эти папки... то да тебя молния накроет, тебе не страшно? Ну давайте вот пробуем, Я хавэха, я хавэха сейчас метнет, как Зевс. Вот, мы с Сергеем сейчас, получается, рискуем жизнью. И вот сейчас высушит нас Святой Дух или нет, свидетели Иеговы. Вот смотрите, данное назначение... Напоследок хоть сока выпью. Давай, то есть, если сейчас открыть вот эти данные, там будут ваши имена, фамилии, какой участок вы когда взяли и когда сдали. Вот здесь есть территория города, собрание. Разведка Смотри. даже есть. Разведка есть. Смотрите, вот Рубен Мирзаев, Дима Виноградов, вот карен Мирзаев. Вот это старейшины, которые вводят и изменяют данные. Вот, ВБ это я, потому что все эти файлы, папки, все это я им настраивал, я им это все делал, поэтому вот. То, что делал я в ВБ написано. Вот, разведка есть, да, разведывали новые адреса, новые территории. Вот, смотрите, вот номера участков. Прям как шпионская деятельность. Да, да, да. Вот здесь если нажать, сейчас он в PDF-формате откроет, просто я не хочу именно со верующих здесь светить. Ну, понятно. Вот, оно сразу в PDF-формате откроет здесь и покажет, что кто сдавал, когда сдавал. Вот смотрите, Святой Дух, насколько у Свидетелей Иеговы он вас защищает. Да. братья. Сюнского. Ты знаешь, я знаю, когда Святой Дух сработает. Когда как братья с твоего собрания посмотрят это видео или кто-то им доложит, они закроют тебе доступ. Вот так работает Святой Дух. Вот. Э, пешим маршрутом он выбирает самые сложные пути через людей как говорят он действует сейчас я объясню почему так получается когда я создавал вот это облако не создавала создавали братья с филиала я вот это настраивал все делал то есть я создавал аккаунты для старейшин и служебных помощников с разным доступом и Значит, аккаунт для вторичной мне закрыли, где там есть конфиденциальные вот, правовые документы, отчеты. А вот э, доступ как служебного помощника они мне закрыть забыли. Святой Дух им не подсказал. И вот сейчас в данный момент отступники, получается, ковыряются в документах собрания. И Святой Дух вас не защищает, братья и сестры. Вот 506. Это номер района. Районы поделены тоже на номера. Вот номер 506. Раньше здесь были списки всех собраний, сейчас их нету. Может, потому что я как служебный помощник зашел. Здесь только на, наше собрание. И вот 1 гигабайт занимает наше собрание. А всего, если посмотреть на данные района, район ага. занимает 4 терабайт. Ничего себе объемчик. Да, то есть, представьте, сколько там информации, это не несколько папок. Это же не видео, это видео там ну, тоже да. нормально, а это чисто, это, ух, это просто это кошмар. Текст. Это текст. очень много, это не перечитать, реально человеку за, за жизнь свою, если подряд все читать, он не успеет. Это жизнь. доказывает, что там да. все собрания района и там все их документы, причем старейшинам были письма, что не храните видеоролики в этих документах, ну, да. потому что ну, это дорого, это все оплачивать, обслуживание. И поэтому здесь только документы. И вот наше собрание только 1 гигабайт занимает из 10 терабайт. Это очень много, реально много. Да, вот если перейти на вкладку аккаунта, где она у меня тут, панель, да, личные параметры, может. Да, вот профиль открывается, имя помощник, фамилия служ... служебный. Как бы это я делал для служебных помощников доступ. Вот такие вот дела. Значит, Святой Дух не сработал, братья и сестры. Получается, что он вас не защищает никак, потому что у верного раба Святого Духа нет. Собрания святого святого Духа нет. Старейшие не назначаются Святым Духом. Им мудрость Святой Дух не дает. Вот до сих пор у меня аккаунт открыт уже год, как я им написал отступнические, может быть, идеи и мысли, с их точки зрения, да, что я не согласен с верным рабом. И вот до сих пор у меня это все открыто, и я всем этим могу пользоваться. Вот так, да. эксперимент удался. В общем... В общем, хула на Святой Дух не простится. Ну, да, да, ну как, они, они могут спеть такую песню всем известную. Но хулы в данном моменте-то и не было. Не было. Мы это просто... просто показатель действия, да. Действия да. организации. Насколько она быстро меняет как свое положение в пространстве, как колесница, да? ну колесница работает! Год не может кнопочкой нажать и сделать, закрыть доступ. Ты знаешь, вот эта идея твоя, она у меня была где-то год назад, я хотел продемонстрировать, у меня тоже был доступ. Меня исключили и полтора года у меня был mm -hmm. этот доступ. Висел ну. после исключения доступ к документам собрания. Вот самое. еще один пример. Тоже был пример. Но когда я уже хотел его, но ну он полтора года висел. Я где-то посмотрел. О, есть, думаю, надо видео сделать. А потом забыл, через месяц захожу, нету уже. Уже нету. Да, ну полтора года у меня был этот доступ однозначно. Ты дал второй шанс, верно? Да, да, вот я Святому направил Духу. Да, Святому Духу сам мысленное сообщение, чтобы он прекратил это безобразие. А то опорочил его. Многие, а не многие, там кто-то в комментарии засомневался, что я старейшина, потому что я не помню имена там Кристенсена или Степана Журавского. И, возможно, я когда-то подставное лицо или что, не знаю, или, может, я сочиняю, я не крещеный возвещатель, да. Но вот доступ на... к сайту я вам показал. Вот смотрите, еще у меня здесь с собой есть еще. Вот mm -hmm. книга для старейшин. То есть mm -hmm. это не просто обложка. И вот книга для старейшин на армянском. Это я ее получал в армянском собрании. Потом переходил в русское, меня переназначали и дали на русском книгу. Mm -hmm. Это да. для тех, кто понимается, что я служил старейшиной. И, кстати, эти книги, они должны были забрать их у меня. Они до сих пор у меня лежат. Тоже вот действие Святого Духа и насколько организация организована, да? Вот Соответствует Обратите. ли она вообще своему названию? Организация, да? Да, да, она? вообще организована ли она? Или это бардак полный? Бардак, да. Вот. Вот все, что я хотел сказать, показать, думаю, что люди уже определяются более конкретно, кому хочется со мной общаться, кому нет. И еще раз повторюсь, нет, нет смысла меня провоцировать на какие-то изучения или что, а вот эта тема, вот этот вопрос, ты вот так сказал, а вот смотри как, я не собираюсь ни с кем спорить. Я никогда не люблю спорить, если я вижу, что начинается спор, я прекращаю разговор, потому что смысла нет спорить если человек в чем-то убежден я это уважаю и я не стараюсь его переубедить но я хочу чтобы свидетели иеговы братья и сестры которые засомневались в том что они в истинной религии что верный раб это назначен богом чтобы вот они это послушали увидели и могли размышлять и как с другой точки зрения и может это им поможет да возген благодарю тебя мне очень понравилось, особенно со Святым Духом, эксперимент Святого Духа. Люблю я такие энергетические посылы, проверки люблю. Спасибо. Я думаю, нашим зрителям тоже понравилось. Всем желаю добра, тебе тоже, Вазген. И до следующей встречи. Пока. Всем спасибо. Пока.